А Макс Фрай это канал. Читайте Макса Фрая, особенно ранее его произведения. Ну и сегодняшнее тоже, потому что Макс Фрай с канала не сошел. Макс Фрай это да, это тот самый канал, на котором можно получить огромнейшее количество ключей для развития своего магического искусства. Или, по крайней мере, для очень серьезного мировоззрения обычного, обывательского сознания человека на сознание магическое, на мировоззрение волшебное. Читайте Макс Фрай.